Всем привет, это я, Гуди. Да ёптвою Ой, извините, Замат. Просто тут это меня напугало. Это... Вешалка. Или вот а, шторка, да, да. Я путаю вещи. Короче, сейчас этот Шадиплэй будет записывать видос. Всем привет, с вами Шадиплэй. Так. Гуди? Да! да хозяин! Я не твой, Костянь. Ты, ты офигел? <къех> ну ладно, нет, сейчас, сейчас ты не включай эту фигню. Хорошо, хорошо. Постараюсь помолчать, я, я записываю очень важный видос. Хорошо, хорошо. Всем привет, с вами Шади Пой, и сегодня я буду играть в новые игры на андроиде. <къех> да, ты издеваешься.